Доброго времени суток, с вами Сергей. И сегодняшний ролик будет посвящен клину моей конструкции, клину для топоров и молотков слесаря Машнева. Мы сегодня покажем сам процесс. Процесс. Неоднократно поступают мне предложения показать сам процесс. И спрашивают, почему при первом ролике я не показал процесс. Все просто, у меня просто не было вот этих еще тисков. Сейчас у меня есть тиски и сейчас я вам покажу процесс изготовления моего клина. Техника безопасности. Первым делом делаем заточку самого клина с двух сторон. Я это делаю. Можно, конечно, нагреть, если у вас есть газ мощный, и молотком расплющить. У меня такого нет. Сейчас я разверну и с другой стороны сделаю угол. Сделал заточку и сейчас я буду отрезать. Отрезаю я следующим. По следующему правилу одна треть от величины топорища, от обуха топора. Одна третья часть. То есть для больших топоров я использую 25 мм. Для средних и малых топоров хватит уже 20 мм. Я сейчас несколько клинов сделаю. У меня просил курин и я ему сделаю несколько видов клинов. Вот. Толщина материала четверка. Сейчас отрежем. Оп. Такой инструмент пылить нельзя. Резали, пусть делаем 4 прореза 4 прореза можно и 3 прореза делать я сейчас делаю 4 прореза глубина где-то 8 миллиметров 25 миллиметров сам плин высотой а глубину делаем 8-10 миллиметров больше не надо ножолочки по металлу у нее прорез кольца Второй и третий прорез. Я, наверное, неправильно сформулировал. Три прореза, четыре зуба получится. отлично Все, клин готов. Вот так вот он выглядит. Теперь вы знаете, как он делается. Полное производство. Ну и последний штрих, Надо его подкрасить. Я клинья все хорошо, Потому что они все равно будут соприкасаться с флагой. А так клин свои свойства очень долго не будет терять. На этом мы ролик заканчиваем. До свидания. С вами был Сергей. Удачи и здоровья.